Всем салют дорогие друзья, с вами Владимир, канал Китай стал ближе и сегодня у нас будет распаковка вот этой посылочки, точнее она уже распакована, позже объясню почему, и здесь будет объективчик. Первый раз я встретился с такой ситуацией, что пришла посылка, а квитанция на ложном платеже находилась внутри. Даже вот написано, наложенный платеж внутри. То есть я меня почтальон спросила, можно ли открывать, будет ли забирать. Первый раз с таким столкнулся, но пришлось открыть на почте, чтобы достать эту бумажку. Но сам объектив я не скрывал. Объясню, объясню, что за объектив. Давайте достанем. Вот такой вот упакованный кулечек. Продавец все хорошо запаковал. А решил я себе взять фикс объектив, фиксированный объективчик. Решил взять Гелиос, Гелиос объектив. Это наш отечественный ссср объектив на свою Соньку. Переставить этот объектив на Соньку можно будет с помощью переходника. Но это все позже. Давайте вообще откроем и посмотрим. Хорошим армированным качественным скотчем все перемотано. Не буду я искать, где начало, где конец. Открою аккуратно. Может быть, это куда-нибудь еще пригодится. Тубочка. И давайте достанем с вами объективчик. Хорошо запаковали. Вот, вот он, вот он этот объективчик. Это объективчик Гелюс 44 М4 58 миллиметров. Этот объективчик 58 миллиметровый, светосильный объектив что еще можно о нем сказать резьба для крепления 42 мм. и крепить его на свою соньку я буду с помощью переходничка который я также заказал заказал переходник на Алиэкспресс. заказал переходник на aliexpress и буду ждать теперь переходник прежде чем попробовать Поскольку я еще начинающий фотограф, во многих функциях не разбираюсь, а тем, более, а тем более не видел старые объективы, и что, где, как, буду разбираться уже в дальнейшем сам. Но это, я так понимаю, переключатель в автоматический вручной режим. Здесь управление диафрагмой. Диафрагма от F2 до F16. И зуммирование, изумирование В общем, вот такой вот объективчик. Давайте откроем сверху бленду и посмотрим. О! А здесь еще есть шнурочек, продавец положил. Положил шнурочек. Хотел я взять объектив гелиус uh, М42, но их не было. И мне вместо него выслали гелиус 44 М4. Не знаю я, насколько это хорошо или плохо. Я еще пока что плохо разбираюсь в этих объективах. Пока что я только-только-только обучаюсь всему этому. Но, как говорится, когда научусь, тогда расскажу. Вот такой вот объективчик. Если приложить его камеру, то ничего не видно. Может быть из-за фокусного расстояния, может быть еще из-за чего-то, но приделал из камеры, я думаю, его не стоит. Хотя вот что-то видать. Вот такой объективчик. Еще он там идет с просветлением, со всем остальным. Но говорю, я не силен пока в этом. Мы его сейчас уберем с вами до лучших времен, когда придет к нему переходник. И уже когда придет переходник, я попробую поставить его на свою Соньку. Заодно пока почитаю про него и уже позже, позже расскажу вам, покажу фотографии, которые я сделаю этим объективом и расскажу насколько все хорошо или плохо. Но хвалят хвалят все советскую технику. Именно поэтому я решил и заказать этот объективчик. Во-первых, качество. Он полностью металлический корпус, стеклянные линзы, не то что сейчас делают китайские пластмассовые. Ну, есть и стеклянные линзы, да, но они очень очень дорогие. Если, допустим, вот этот объективчик стоит две тысячи то хороший там соневский объектив стоит уже порядка от 10 и выше а поскольку я начинающий фотограф, не вижу смысла тратиться сейчас на дорогие объективы поскольку еще не знаю, приживется это у меня или нет, буду ли я фотографировать или поиграюсь месяцок и заброшу так что вот пока такой объектив для начала мне хватит кто, что знает про эти объективы, пишите в описании. Поскольку я первый раз, первый раз рассматриваю, так сказать, распаковываю объектив, я не особо знаю, про что про него рассказать. Знаю, что 58 мм, фиксированный зум. вот, Знаю, что очень хорошо на этот объектив делать портреты. Благодаря тому, что у него высокая светосила, хорошо делает размытие заднего плана. Ну, все это будет позже. Все это будет позже. Буду делать фотографии, буду выкладывать фотографии. А пока все. Всем пока. С вами был Владимир. Канал Китай стал ближе. Кому будет интересно, где я купил этот объективчик, пишите в описании. Я обязательно скину ссылочку. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх нажимайте колокольчик оповещения нажимайте колокольчик оповещения чтобы знать когда выйдет новое видео ну и все всем пока до новых встреч друзья пишите комментарии пишите обсуждения все жду вас на своем канале до новых встреч